Итак, событийная неделя. Начинается с летнего солнцестояния 21 июня в 6 утра 32 минуты по киевскому времени. Ингрессия солнца в знак рака. Посмотрите, пожалуйста, подробное видео, ссылка в закрепленном комментарии. Энергии дня 21 июня имеют мощное влияние на тонких уровнях. Многие могут избавиться от своих внутренних блоков восстановить связь с родом, семьей, родителями, то есть получить поддержку предков, исправить ошибки, развязать кармические узлы и улучшить свою судьбу. Луна в Скорпионе в день летнего солнцестояния придает смелости взглянуть в лицо собственным страхам и победить их. Еще одно важное астрологическое событие полнолуние в Козероге 24 июня 21.40 по киевскому времени. Ссылка на это видео в закрепленном комментарии. 24 июня уникальный день три планеты стационарны. Меркурий в статусе управления в знаке Близнецы планета вышла из ретрофазы в течение дня происходит разворот в прямолинейное движение что способствует системному анализу и аналитическим исследованиям помогает определить причинно-следственные связи и найти ответы на многие вопросы Нептун остановился и готовится перейти в ретро-движение Юпитер также развернулся и перешел в ретрофазу Обе планеты в знаке Рыбы, который связан с вопросами кармы, духовным ростом, также с творческой деятельностью и подсознанием. Стационарные планеты символизируют концентрацию энергии планет и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. Все это связано в основном с влиянием энергии знака Рыбы. 27 июня. Венера в 6.27 по киевскому времени Переходит из знака раков знак Льва и сближается с Марсом. Начинается время романтики. С 27 июня по 22 июля благоприятный период, когда желания и действия совпадают. В течение этого периода женские и мужские энергии будут находиться в равновесии. Посмотрите, пожалуйста, видео о транзите Марса по львов и соединении Венеры и Марса во Льве. Ссылка в закрепленном комментарии. Уважаемые дорогие зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, что вызывает тревогу, обращайтесь контакты на главной странице и под видео. Что бы ни произошло, не впадайте в отчаяние, астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. Далее по дням недели. 21 июня понедельник как я выше уже сказала день летнего солнцестояния переход солнца из близнецов в знак зодиака рак 632 по киевскому времени растущая луна в скорпионе венера и нептун в гармоничном аспекте день очень магический я об этом говорила в видео о летнем солнцестоянии посмотрите у меня на youtube канале благоприятный день гармоничная взаимосвязь Солнца с юпитером в рыбах говорит о положительных планетарных влияниях хотя луна управитель летнего солнцестояния в скорпионе в статусе падения луне здесь неуютно ведь интенсивность и постоянная борьба в знаке скорпиона противоречит лунным потребностям и спокойной жизни сложные эмоции переполняют многих людей при транзите луны по скорпиону ведь это самое ближайшее к земле небесное тело поэтому влияние луны очень ощутимо если человек обладает достаточной внутренней чистотой он правильно распорядится потенциалом сегодняшнего дня и может трансформировать существующие негативные ситуации освободиться от внутренних блоков не только сам но и помочь с этим окружающим людям безграничная энергия скорпиона проявляя себя в лунных функциях дает людям ненасытность страсть к еде к сексу к деньгам к знаниям а также к средствам меняющим сознание. если в этот день что-нибудь начать то что вызывает эмоции или сделать что-то опасное для здоровья например экстремальные виды спорта то трудно остановиться без помощи внешних ограничений. 21 июня ⁇ День повышенной чувствительности и интуиции. Используйте его потенциал для конструктивных преобразований и трансформаций. Это хороший день для поездок и путешествий, но больше связанных с отдыхом чем с деловой сферой или бизнесом старайтесь избегать подверженности эмоциям и нереалистичных проектов так как возможны финансовые ошибки и просчеты день в принципе благоприятен для тайных дел или работы в уединении для творческой деятельности и любовных взаимоотношений 22 июня, вторник. Растущая Луна в Скорпионе до 15.55. Период Луны без курса с 9.43 до 15.55, после чего переходит знак Стрельца. Юпитер, управитель этого знака, из фазы стационарности переходит в ретроградное движение. Луна в напряженном аспекте с Юпитером. Меркурий замедляет ход, готовится перейти в прямолинейное движение с 24 июня. Чрезмерный оптимизм, финансовая расточительность, готовность многое принять на веру могут подвести вас, помешать принять правильное решение, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Реализация проектов может оказаться неоправданно дорогостоящей. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания. Люди в этот день склонны к философствованиям в компаниях и застольях, поиску смысла жизни, в семье, и в личных отношениях возможны конфликты на почве разницы в культурных, религиозных и правовых мировоззрениях, а также в образовательном уровне. День идеально подходит для спортивных занятий с энергетической основой. Цигун, йога. Это не позволит эмоциям затмевать разум, ведь скоро полнолуние 24 июня. Сегодня и в ближайшие два дня прибавляется количество прихожан в церквях ищущих ответы на вопросы бытия вселенная охотно дает подсказки знакомит духовных учителей с будущими учениками а также предоставляет возможности путешествовать и познавать другие культуры вечер хорош для проведения различных образовательных мероприятий вебинаров прямых эфиров удается собрать аудиторию так как люди стремятся расширить свое мировоззрение 23 июня, среда. Растущая луна в Стрельце, Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте, а Венера в оппозиции с ретро-Плутоном. Излучаемые энергии планет сталкиваются в противоборстве. Это порождает конфликты и противоречия в душе, что выливается позже во внешние препятствия в построении карьеры и отношений с окружающими. Поэтому нейтрализовать напряжение нужно как можно раньше. День для этого благоприятный для многих этот день станет толчком к развитию и совершенствованию способностей а также познанию своей темной и светлой стороны сегодня можно ожидать преобразований и трансформации в сфере дружбы любви и больших денег присутствие гармоничной энергии солнца и юпитера помогает произвести положительные изменения в жизни найти ответы на многие вопросы для творческой деятельности подходящий день Мощный эмоциональный накал души способствует созданию шедевров. Меркурий стационарный сегодня, с завтрашнего дня директный. Начинается интенсивный период в отношениях, поездках, торговле. Находятся компромиссы. Сегодня можно решить вопросы, связанные с наследством, алиментами, совместными ресурсами. Многие пройдут этап духовной трансформации. Кто-то легче, кто-то тяжелее, но в итоге все почувствуют облегчение, освобождение уже в ближайшие дни. 24 июня четверг. Полнолуние в Козероге в двадцать один по киевскому времени. Рекомендую посмотреть подробное видео на моем YouTube-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. перед Луны без курса с 5:08 до шестнадцати ноль пять. Нептун стационарный с 24 по 29 июня, а с 30 числа переходит ретро-движение до 1 декабря. Меркурий в прямолинейном движении после трех недель ретроградности. Большую часть светового дня Луна без курса до 16.05 по киевскому времени. Это период, когда каждый из нас должен контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю внутренним драконам, слабостям, подчинить себя и как следствие совершить ошибку за которую необходимо будет расплачиваться хотя многие люди потворствуют своим недостатком именно в период действия луны без курса в это время мы становимся пассивными и даже очевидное склонны подвергать сомнению отсутствует внимание и желание чего-то добиваться проявляются чрезмерные эмоции неумение правильно оценивать обстановку и принимать решения. Этот период лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить то, как собственные же слабости могут найти контроль над собственной психикой, поведением и принимаемыми решениями. Впечатления от событий, произошедших в период Луны без курса, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому то, что происходит с вами и вокруг вас, в этот период времени, с утра до 16.05, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Это не самое лучшее время для новых личных и деловых знакомств, так как в период холостого прохождения Луны мы можем создать неверное впечатление о человеке, будем склонны выдавать желаемое за действительное. Как показывает практика, состоявшиеся в это время новые связи и контакты бывают недолговечными и обременительными для того, кто их инициировал. Не стоит назначать важных переговоров, так как ситуация может измениться в будущем так, что выполнение своих обязательств повлечет за собой необоснованные траты и расходы. При Луне без курса происходят рецидивы многих психологических заболеваний – так как подсознание поднимает на поверхность то, что накопилось внутри. Многие травмы по невнимательности и халатности происходят при Луне без курса, поэтому будьте очень внимательны на дорогах, за рулем или в качестве пешехода. Но когда Луна имеет холостой ход, то наступает самое благоприятное время для восстановления душевного покоя и равновесия через уединение, медитацию, наблюдение за внутренними процессами. 25 июня, пятница. Убывающая луна в Козероге в гармоничном аспекте с Ураном. Это планеты, отвечающие за интуицию и предвидение. Хороший аспект для изобретателей, астрологов. Усиливается потребность узнать свое будущее, изменить свою жизнь. В течение дня могут происходить неожиданные события, которые приведут к интересным и позитивным переменам к лучшему. Проницательность и усилившаяся интуиция помогут не упустить удачу, заблаговременно подготовившись к поворотным моментам в жизни. Лучше не планировать на этот день чего-то важного, так как неожиданность может поменять все планы. Сегодня многие люди ведут себя непредсказуемо. Могут быть резкие перепады настроения, появляться фантастические планы. Хороший день для дружеских отношений, составления планов на будущее с учетом условий современного мира. Также день подходит для внедрения новых методов и оборудования на производстве. Хорошее время для покупки компьютерной техники. 26 июня, суббота. Убывающая Луна в Козероге до 17.09, после чего переходит в знак Водолея. Соединение Луны с Плутоном, оппозиция с Венерой генерирует мощные энергии. Перьо Луны без курса с 15.47 до 17.09 по киевскому времени. Стационарность Нептуна ощущается всеми. Ведь планета сильная в знаке своего управления, в рыбах. Требуется внимание к здоровью в целом, к питанию, особенно аллергикам, так как повышена вероятность отравлений. Поэтому употребляйте только свежие продукты и тщательно дозируйте лекарства. До конца июня период искажения информации, сплетен, обманов. Желательно не принимать кардинальных действий, касающихся карьеры и важных жизненных перемен. Также следует избегать принятия ответственных решений по финансовым и коммерческим вопросам. Проявляйте повышенное внимание при работе с документами. Будьте аккуратны за рулем, в дороге. В период стационарного Нептуна существует склонность к усилению экстрасенсорных способностей. Тем более Луна в соединении с Плутоном в этот день очень такая магичная. У духовно развитых людей возможны вспышки, озарения, инсайты. А у тех, кто склонен к употреблению средств, изменяющих сознание и страдающих психическими заболеваниями, обостряются навязчивые страхи, фобии, иллюзии. Графический символ Нептуна состоит из полукруга, расположенного над крестом. Этот символ напоминает трезубец, атрибут Бога Марии Нептуна. Нептун может размывать границы между различными состояниями сознания, между плотным и тонкими мирами. Это дает человеку возможность подняться ввысь или погрузиться вглубь своей души, души испытать разные уровни измененного состояния сознания. Нептун символизирует мир грез и сновидений, духовность. 27 июня. Воскресенье. Убывающая Луна в Водолее. Период Луны без курса с 22.07 до 28 июня 20.52. То есть почти сутки Луна без курса. Но об этом в следующем видео на следующую неделю. В 7.27 утра Венера переходит в знак Льва. Луна, перемещаясь по воздушному и фиксированному знаку Водолея, проявляет целый ряд новых и неожиданных качеств. Люди становятся более открыты и общительны. Богатство внутреннего мира становится достоянием окружающих. Это хороший день для встречи с друзьями и близкими по духу людьми. Подходящее время для проведения онлайн-мероприятий, прямых эфиров, различных интернет-проектов. Сегодня у многих появляется желание изменить надоевшие условия жизни, работы, попробовать нечто новое, включая личные отношения. Повседневные дела раздражают, привлекает внимание все новое и необычное, что помогает совершить духовное открытие, понять, как применить новаторские идеи на практике. Но главное — не отрываться от реальности и не совершать резких поступков, так как то, что кажется правильным на транзитной луне в Водолее, часто оказывается замком иллюзий и фантазиями. Возникшие идеи и планы лучше записать и тщательно обдумать. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень нужно для поддержки моего канала. Буду признательна за репост. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч. До свидания.